Итак, снова здравствуйте, с вами Елена Дегурова, я надеюсь, вы уже подписались на мой канал, поставили пальчик вверх и включили колокольчик, чтобы получать оповещения о моих новых видео. Сейчас время астрологических рекомендаций по сферам жизни Что нас ожидает, как обойти острые углы и не наступить на грабли Но прежде чем мы перейдем с вами к прогнозу, к рекомендациям Я хочу оповестить о том, что по 25, с 25 ноября по 25 декабря Уже на протяжении 5, 5 лет в честь своего дня рождения Я провожу акцию на консультации со скидкой 80% ссылочка там внизу будет под видео, успейте записаться потому что проводить я буду одну консультацию в день кроме воскресенья имейте в виду, кто успел, тот успел и также я немножечко попозже после прогноза вам расскажу, какие виды консультаций, что вы можете получить и чем могу быть вам полезно в данный момент. Итак, мои родные, неделя с астрологической точки зрения да, будет достаточно интересна. Помимо того, что это последняя неделя ноября, день черной луны это будет у нас в новолуние 26 ноября. Мы переходим через половину темного времени. Это открытие дороги к зимнему солнцестоянию. 29 ноября у нас будет встреча с клубом ярко где я проведу встречу танец венеры и юпитера потому что наша луна будет в козероге венера встречается с юпитером и мы можем с вами поволшебничать это именно астромагия это не не эзотерика не танцы с бубнами это именно астромагия которая поможет вам стать еще более счастливыми еще более изобильными тоже ссылочка будет внизу под этим видео это время можно сказать темное да, даже в некотором роде пугающе однако одновременно с этим стремительные будет время очень стремительное перемены которые зарождаются сейчас которые зарождались вот чуть-чуть раньше они получат развитие при том стремительное развитие дойдя до половины нет смысла возвращаться назад То есть, понимаете, вы сейчас как будто бы на волну На гребень волны поднимаетесь И вот с этой волной вы либо двигаетесь дальше Либо она вас просто закатает под воду И будет тяжело выбраться Поэтому имейте в виду, подумал, сделал Любимая моя рекомендация на все времена тысячелетия Потому что именно она помогает в подобных ситуациях выйти на гребне воды, сухим из воды, так скажем, да, то есть получить все блага, которые нам дает Вселенная. И э, эта неделя, это время э, критических ситуаций, когда от тех, кто намерен стать победителем, э, выйти из тьмы, опять-таки тьма здесь... Э, Любые ситуации, которые вам не нравятся любые, Любая сфера жизни Вот те, кто хочет выйти Кто действительно хочет То есть не вот здесь, а вот здесь хочет да? Не лежит на диване Как же мне там разбогатеть Послушаю, послушаю ли я там а, Успешного Не знаю, Роберта Киосаки И стану успешным Нет, ребят, вот те, кто готовы двигаться Те, кто готовы действительно Выходить из этой тени Самих себя Потребуется решительность и быстрота реакции. Помните, да, решительность и быстрота реакции – это главный девиз на этой неделе для тех, кто хочет получить что-то в этой жизни лучшее, чем было до этого. Иногда вам будет казаться, что жизнь вышла из-под вашего контроля, что нас несет вперед, не разбирая дороги. Так и должно быть, помните, когда вы думаете, думаете, думаете, сомневаетесь, советуетесь, особенно с теми, кто не имеет опыта в этом направлении, вы профукиваете свою жизнь, вы профукиваете свое счастье. А эта неделя она вам не даст Помните, сзади каток Вот знаете, который асфальт закатывает И либо вы решительно и быстро реагируете Либо он вас закатает в асфальт Я надеюсь, что ну, понятненько так объяснила да? И вот смелые, решительные и терпеливые смогут убедиться, что никаких больше неприятностей не случилось а Страхи обернулись радостями, изменения пошли во благо Вот любые изменения, поверьте мне, вот просто сейчас поверьте Все, что вы будете называть плохо, да, оно обернется для вас а, хорошо И вы это потом увидите Давайте рассмотрим по сферам жизни, что же нас ожидает. И начнем, как обычно, с деловой сферы. Вот в деловой сфере продолжайте или начинаете реализацию намеченных планов. То есть, если вы что-то планировали, то начинаем. Если вы что-то уже делали, то продолжаем. Помним наш девиз – решительность, быстрота реакции, действия. Это самое главное. Чем больше сейчас работы, чем ударнее мы трудимся, тем успешнее и быстрее придет победа. Только делайте это без ожидания результата. Просто в наслаждение, в кайф, в удовольствие. Ведь только в наших силах совершить прорыв, сломать стену, над которой, над которой снова поднимется солнце. Главные качества, которые сейчас вам пригодятся, мои родные, это обязательность и дисциплинированность. Это то, чего очень многие не хватает это именно два качества которые а, чаще всего сливают на нет а, все ваши действия но на этой неделе это будет крайне крайне важно поэтому помним обязательства и самодисциплина и по прежнему необходимо рассчитывать только на себя самостоятельная работа позволит избежать ошибок и сохранить в секрете все ваши планы а, Будь то а, тайна профессии или а, что-то касающееся вашей работы, а, что может быть использовано другими людьми. И вообще помните, счастье любит тишину. Сначала сделайте, потом рассказывайте о результатах. Маленький секретик для тех, кто слушает мои видео, мои прогнозы. Если вы начинаете сначала рассказывать о своих планах, а потом... А потом вы их просто не делаете. Это не потому, что вас сглазили, как принято у нас в народе говорить. Да, я вот рассказал Маше, Тане, там Даше, еще кому-нибудь. Они сглазили, они мне завидуют, они сглазили. Ерунда, мои родные, вы просто сами рассказали, вы сами в этот момент прожили. И у вас это уже на энергетическом уровне прожилось. Зачем вам это проживать еще в действии? Поэтому сначала делаем, потом рассказываем. Далее, как и на прошлой неделе удачно будет любое обучение, мы об этом говорили в предыдущем видео, если вы сейчас смотрите мое видео и не знаете, где найти предыдущее видео, где вибрационный прогноз, то переходите ко мне на, на канал и сразу, кстати, подпишитесь, включите колокольчик и поставьте лайк, чтобы я видела, что вы меня нашли. На этой неделе прекрасно будет подбирать программы, получится найти самый удачный вариант на текущий момент, хоть на сейчас, хоть на будущее. Учитесь, мои родные, читайте, развивайтесь, наполняйте разум новыми знаниями и действуйте, применяйте то, что вы получаете. Полученные знания обязательно вам пригодятся, но есть нюанс. Сейчас особенно хорошо подбирать обучение, несущее не только информацию, но и корочку, да, то есть документ какой-то, документ об образовании. Он же тоже в жизни пригодится. То есть вот, если вы давно собирались пойти на курсы повышения квалификации или чему-то обучиться новому, что вы будете применять в жизни, сейчас самое время. Идите, обучайтесь, получайте корочку и используйте. Самое главное на этой неделе снижаются финансовые риски более того Простите. Более того, появляется возможность для получения прибыли, для удачных сделок и просто материальных подарков. Иногда деньги будут поступать каким-то странным образом, но чаще все-таки придется проявить активность и инициативу. Они сполна окупятся, хотя, как и раньше, заработки больше случайны. Это могут быть премии, подработки, вознаграждения разовые сделки может быть сделки которые вы давно давно хотели совершить и они никак не совершались может быть это продажа недвижимости или продажа чего-либо и вот на этой неделе большая вероятность того что это произойдет опять-таки Каждый человек индивидуален, у каждого своя натальная карта, своя программа на этой натальной карте. И, конечно же, это общий прогноз, индивидуальный, пожалуйста, сейчас до 25 декабря скидка 80% на консультацию. А мы переходим к отношениям. Вот перемены в отношениях вызываются открытой волей человека. Неважно, вы ли провоцируете перемены или другой человек, важно лишь то, что уходят скрытые мотивы и ожидания. Начинается движение. Не суетитесь, однако внимательно оценивайте настроение вокруг вас, чтобы не пропустить что-то важное. Будьте приветливы, не держите язык за зубами с теми, кто не имеет непосредственного отношения к конкретной связи. Например, не стоит убеждать свои, обсуждать какие-то свои семейные или любовные ситуации или перспективы с друзьями. Они ведь не являются участниками вашей вот семейной или любовной ситуации. Все обсуждайте только с тем человеком, с которым связана та или иная ситуация. Во-первых, чтобы не получить непрошенный совет, чтобы не сбиться с курса, и во-вторых, чтобы какие-то тайны не стали явными позже из-за чьей-то болтливости или даже злого умысла, потому что эта неделя, она может нести такие вариативные ситуации, когда кто-то может быть из зависти, может быть, ну, Завидуя, да, там, э, недолюбливая вас, э, как-то вот, э, может использовать информацию против вас. Поступайте лишь так, как сами считаете нужным, э, как приходит вам в голову. Это сейчас самая разумная стратегия. В этот период можно ожидать важного известия или разговора. Э, тоже меняющего суть отношений Люди из прошлого и люди из будущего ходят рядом, стремясь стать людьми настоящего Но сначала должно быть налажено понимание, должна, быть, должна открыться ментальная дорога вперед, понимаете? И конечно же хотелось бы затронуть враждебные отношения Которые замедляются в этой, на этой неделе Правда лишь в том случае, если накануне они не перешли в такую активную фазу Если напряжение было вялотекущим То есть вероятность, что оно сейчас вообще сойдет на нет И враги разойдутся в разные стороны А вот если враждебные отношения уже стали боевыми вот тут, мои дорогие, будет сложнее А тут начнется битва до победного А победа будет за тем, у кого фундамент крепче, тылы надежнее Переходим к здоровью, мои любимые Ключевым риском для здоровья становится обострение на этой неделе могут о себе дать знать те состояния, которые игнорировались долгое время Какие-то неизлеченные заболевания, старые травмы То есть то, что вы, ну, скорее всего, либо уже знаете, либо вы подозреваете, что где-то есть проблема И вы все это забрасывали на потом Так нельзя Знаете, вот я очень-очень хочу, чтобы те люди, которые слушают меня, привыкали к тому, что в здоровом теле Здоровый дух, так как мы привыкли слушать На самом деле, если у вас здоровое тело Что внутри, то и снаружи Если у вас все прекрасно внутри Значит и снаружи ваша жизнь будет налаживаться Если вы плюете на себя На свое здоровье плюете Если вы не занимаетесь им Если вы не предупреждаете болезни, которые могут прийти, потому что люди не задумываются, вы знаете, я долгое время работала в страховании жизни, я просто каждый раз удивлялась, Но ну почему люди не задумываются о том, что это не то, что думать о плохом, это... Понимать, что моя ответственность перед самим собой, перед моими детьми, перед моими близкими, она на мне. И я ради себя, ради своих близких должна или должен задумываться о своем здоровье в первую очередь. Это профилактика, а не потом, когда уже петух клюет, свечка горит, мы бежим, о боже, боже, где же нам найти лучшего врача? Нет, мои родные, вот пока вы здоровы, думайте в этот момент и обязательно займитесь своим здоровьем на этой неделе. Те, кто хочет вести здоровый образ жизни, те, кто хочет преобразовать, да, очистить свой организм, избавиться от каких-то генетических заболеваний, пишите мне в личку, я вам дам некоторые рекомендации, которые вам помогут, в личку можете писать в контакт, можете писать в директ, в инстаграм, кстати, ссылка в инстаграм, там у меня есть все мои контакты и ватсап, ну, пишите, задавайте вопросы, ребят, тихо едут до конечной, знаете, такой, такой вот шуточка такая в маршрут. Как висит. Вот. Поэтому обязательно здоровьем занимаемся, кто хочет а, очистить себя от всех этих генетических блоков, которые есть а, у вас по роду. Может быть, у кого-то инсульты, онкология, а, опорно-двигательный аппарат то есть, ну вот многие заболевания переносятся, передаются генетически. Пишите, я вам дам рекомендацию. Что с этим делать? Вот так вот все уберете, мои родные. Далее. Вот в какой-то степени э, будет, э, вот у кого будет обострение, да, вот э, это можно сказать, что... Э, для вас даже лучше, что вы, вас заставит ситуация заняться собой, сходить к врачу, обратить внимание на свое состояние в целом. Поэтому не дожидайтесь, пока петух вас клюнет. Давайте заботиться о своем здоровье уже сейчас, когда еще все в порядке. Далее, еще что хотела бы рекомендовать. На этой неделе избегайте холода вообще в любых видах, особенно в питании. Вообще, кстати, вы знаете, что холодная вода и холодная пища, она вредна для нашего организма. Холодная вода и пища, поражают наши почки, потому что организм вместо того, чтобы усвоить полезные вещества, он, собственно говоря, вырабатывает энергию не на наши действия, не на наше здоровье. А на то, чтобы согреть эту пищу, и прежде всего, страдают почки. Поэтому это всегда э, нежелательно, а на этой неделе особо опасно. А вот движение лучше снизить. Тело испытывает нагрузку. Лишняя подвижность приведет к сильной усталости. И даже в спорте сейчас лучше предпочесть какие-то ну, более медленные движения, например, растяжку, что-то вот, йогу, но избегать бега, аэробики, прыжков и так далее. Плавание очень хорошо на этой неделе подойдет. А в питании все так же лучше придерживаться теплой пищи и сократить ее количество. Желательно снизить потребление сахара, зерновых продуктов Во-первых, они плохо скажутся на фигуре А скоро Новый год Девочки, помним об этом Кстати, те, кто хочет похудеть, пишите Я поделюсь своим э, опытом С 48 на 42 -й. Пишите, девчонки, буду делиться э, Вслух не буду говорить, только тем, кто напишет Во-вторых, а, во э, будет ухудшаться пищеварение Поэтому здоровый образ жизни и питание, а главное, правильное, пишите, поделюсь. Главное блюдо недели – это тушеные овощи или овощи на гриле. Вообще на этой неделе рекомендую что-то в пароварке, да, на пару приготовленное здоровое питание желательно вот именно на пару, да, то есть не варить, или ну, желательно даже не тушить потому что при тушении снижается количество витаминов, а если вы приготовите на пару то будет прям просто супер ну что ж для тех кто не следил за своим здоровьем, для тех кто запустил кому ай-яй-яй, а та тай в угол на горох те кто дотянули и уже собственно говоря подошли к не только к обследованию, но и к хирургическим операциям, а, могу сказать, что хирургические операции проходят на этой неделе хорошо. Результат будет заметен быстро, восстановление легкое, а вот качество терапии заметно ухудшается день ото дня, лекарства как будто перестают действовать, зато можно будет проходить диагностику, сдавать анализы. Кстати, по поводу диагностики, а, очень много сейчас людей обратились на консультацию с вопросами диагностики здоровья. Я диагностирую разными методами, беру полностью ваши все данные, это полностью фамилия, имя, отчество, дата рождения, рост, вес, группа крови, место рождения, место проживания, время рождения. Вот такой большой объем информации, который я изначально анализирую, смотрю путь вашей души, что заложено в вашей душе. Да? То есть цифры, все, мои родные, все просто, все есть цифры. И ваши цифры, ваши все данные, даже каждая буква в, вашем, в ваших фамилии, имя, отчество, это все цифры, которые можно диагностировать. И есть некая программа, это не значит, что это на 100%. Исполнится в вашей жизни Но это та диагностика Которая поможет увидеть Во-первых предполагаемые заболевания К сожалению сталкиваюсь с тем Что после 30 это уже как диагностика Действующих заболеваний Самое главное это Первопричины, которые приведут, не то, что вы думаете, а то, что заложено реально, или то, что уже привело, это те моменты, которые либо вы уже знаете, если слава богу нет заболевания, вы можете почитать, может быть вот это, к этому может привести вот это, значит вам надо избежать этого. Это диагностика путь души, так она у меня стоит 5000, это диагностика, в рамках консультации по здоровью вы ее получаете бесплатно, я напоминаю, что консультация сейчас до 25 декабря со скидкой в 80%, так что пишите, записывайтесь, ссылочка будет под этим видео или стучитесь в социальные сети, ищите меня и будет вам счастье. И плюс, естественно, я смотрю астрологически, потому что место проживания, оно тоже влияет. У меня уже много случаев, когда мы могли остановить э, развитие стремительное развитие какой-то э, болезни только путем переезда человека. Представляете? То есть место, оно влияет э, на все сферы жизни. И мы можем с вами влиять на улучшение нашей жизни методом либо активации поездки в место, которое для вас благополучно именно по тому или иному направлению или через переезд, поэтому обращайтесь, все это можно рассчитать один человек, одна консультация, не, не, не, все, не всей семьей и кстати, если вы обращаетесь всей семьей на консультацию по подбору счастливого места жизни, предположим, вот Записались у меня три человека в семье, вы оплачиваете три консультации со скидкой, я каждому делаю в подарок дополнительно таблицу по России или, ну, одна страна, которую вы выбираете, просто, ну, так как у меня больше людей по всей России живут, конечно, я сейчас говорю о России. Но в принципе мы делаем одну страну, где я описываю города, которые... Даю вам таблицу расчета города с формулой счастья, с формулой несчастья. Куда вам желательно поехать для активации какого-либо направления в вашей жизни или куда вам категорически нежелательно ездить для того, чтобы не активировать какие-то нежелательные ситуации. И мы проводим одну консультацию вот на на всех членов семьи, с кем-то, и э, я разбираю три города, потому что очень важно не просто увидеть формулу счастья, формулу несчастья, а э, посмотреть, как она будет по всем сферам э, жизни влиять на каждого человека. Мы разбираем три города. Вот такая объемная консультация, пожалуйста, обращайтесь, записывайтесь всей семьей, будет вам счастье. Мы свои переезды подбирали именно таким образом, поэтому вы знаете, мы много переезжаем и много путешествуем, поэтому мы свою жизнь выстраиваем по звездам для того, чтобы было везде во благо. Вот. А теперь конечно же о красоте, девочки очень много задают вопросов именно о косметологии, просят постоянно давать рекомендации, так что косметология, она любая, вот на этой неделе идет на ура, ну наконец-то, да? Скажите вы. Вообще процедуры проходят удачно для внешности и здоровья, так что если таблетки не помогают, может быть есть возможность использовать другие средства, например Головная боль не снимается лекарством, но ее можно снять эфирными маслами, массажем головы, живой водой и так далее. То есть есть намного лучшие средства. В косметологии то же самое. Не идет одно, может пойти другое Стрижки будут удачными только в пятницу и в субботу Что именно несет стрижка в тот или иной день Эта информация будет для участников клуба В декабре я ее не вывешивала, чтобы немножечко вы остыли А то вы прям, смотрю, прям привыкли к этим прогнозам Но с декабря мы возобновляем Чуть-чуть я вам устроила передышку от этого общего прогноза Свадьба, свадьба, свадьба Свадьбы на новой неделе Это практически судьба В смысле, что заслужили, то и получили Те, кто женился по искренней, по искренней любви Тот в ней и проживет Тот, кто хотел получить кольцо на палец Потому что так положено да, Только формальный статус интересует Ну, собственно, и получит семья Как таковой она не сложится Будет формальный статус кто оформляет отношения из-за будущего ребенка, тот будет жить в браке только ради ребенка. Отношения между супругами очень быстро а, покроются льдом и даже, наверное, снегом. А, поэтому подумайте, какая цель у вашей свадьбы на самом деле а, – выходите замуж, женитесь осознанно. У меня, кстати, есть курс «Азвука осознанных отношений». Даже те, кто уже долгие годы прожили, с удовольствием его проходили и видели, насколько неосознанно они строили свою жизнь. Детки, рожденные в эти дни, это люди огромного терпения. Они будут медлительные, но зато умеют ждать, умеют находить подходящий момент. Они всегда тщательно обдумывают свои намерения и будущие поступки. И с самого детства им противопоказана спешка. Запомните, пожалуйста, это товарищи родители. Любая суета будет только во вред вашему ребенку, у них все из рук будет валиться, им нужно время, у них свой темп, они немедленные, у них просто будет свой темп Не торопите, не дергайте их, они вырастут гармоничными и успешными людьми а, Что еще? Да, по дорогам, Путешествие дорога Дороги требуют тоже терпения, как и дети, требуют тщательного обдумывания и анализа Причем до начала дороги, а не во время пути Именно дороги заставят упустить важные моменты для дел, отношений и заработков да и успевать, в общем-то, от э, передвижения большинство людей будут сильнее обычного э, Усталость какую-то будут чувствовать И, кстати, в дороге сейчас легко терять ценные предметы Телефоны, сумки, документы, очки, перчатки и так далее Будьте внимательны В общем, э, меньше дорог, успешнее неделя В остальном же старайтесь не опускать руки Следуйте э, в нужном направлении, несмотря ни на что И будьте э, не слишком пессимистичный, не слишком самонадейны. Помните, что наш девиз на этой неделе – решительность и быстрота действий, самодисциплина, активность. Я желаю вам прекрасной недели и напоминаю, что 29 ноября мы в клубе ИРК жителей для участников клуба будем проводить встречу «Танец Венеры и Юпитера», на которой мы сделаем максимум для нашего изобилия. Это то, что вы будете делать в течение месяца, это то, что будет день за днем приносить в вашу жизнь изобилие. А изобилие это все, это отношения, это деньги, любовь, благополучие, это все в вашей жизни. Говоря благополучие, изобилие, я имею в виду все сферы жизни. Поэтому те, кто действительно хотят в будущем что-то сделать для того, чтобы изобилия стало больше, вы точно будете 29 ноября на встрече иркожительному, всего 1000 рублей в месяц. Ребята, огромное количество тренингов, которые сейчас Дима дополняет, регулирует, и у вас будет огромный кладес информации, для, не просто для жизни, а для самой счастливой жизни, всего 1000 рублей в месяц, и вы можете использовать практически все тренинги, которые я проводила за 5 лет, а это ну... Прилично, мы вам напишем какие-то тренинги. Да, и я напоминаю, что консультация а, до 25 декабря со скидкой 80%. А, вместо 10 тысяч вы оплачиваете только 2 тысячи. Представляете, как классно? И вы получаете полный разбор вашей ситуации, рекомендации для а, будущих действий, как с помощью а, меня, моих тренингов, опять-таки, Огромное количество тренингов сейчас будет в клубе, пожалуйста, 1000 рублей в месяц и вам будет счастье. Также я вам дам рекомендации, которые вы сможете использовать сами в своей обычной жизни. И много-много приятных сюрпризов, поэтому обязательно используйте консультацию. Кстати, я провожу только одну консультацию в день, ребят, вы же понимаете, да, у меня в принципе запись, ну, на недели две вперед записываются люди, а за скидкой еще больше, поэтому кто оплатил, того и тапки. Успели, успели. Не надо пока вам, скажите друзьям, кому нужна консультация, если вы меня знаете, знаете, какую консультацию я оказываю ценную бегом пишите друзьям давайте ссылочку ссылочка под этим видео и ваши друзья вам скажут потом спасибо я напоминаю что консультации вы можете получить по всем сферам жизни это отношения деньги здоровье это диагностика здоровья это рекомендации по настраиванию здоровья это коррекция судьбы с помощью поездки куда-то или переезда то есть ну, много много много всего Отзывы можете почитать у меня в ВКонтакте на страничке, прям находите Елена Дегурова, Шарахрим, смотрите первый пост, там много отзывов, кто-то туда пишет, кто-то на сайт, ну в общем, наверное, на ВКонтакте проще всего направить вас. Кстати, ссылки на мои соцсети, они есть в описании под этим видео на канале в YouTube. Ну что мои родные? До встречи в клубе, на консультации, с вами была Елена Дегурова, всех нежно обнимаю в чате, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы в комментариях, буду отвечать, и конечно же, всех нежно обнимаю в чате, и уверена, что вместе мы точно станем самыми счастливыми, пока-пока!